Всем привет, дорогие друзья, с вами блок Channel, и сегодня будем продолжать проходить метро 2033 Redux. В прошлой серии мы остановились а на вот со этом со моменте, медали? пробрались ну, кажется, в D6, реактор. и будем, реактор. наверное, это уже финальная Но серия будет, скорее всего. Запустите. Придется спуститься на самое старт, спускайте. Спускайте. Да, всего а всего. я вам пока хочу пожелать приятного просмотра Пойдет. и приятнейшего аппетита всем, кто кушает. А те, а те, кто не кушает, себя? взять что-нибудь себе как покушать, кусинка. Ну что, спускаемся, ну, это, он, давай. он сломался давно уже. Она есть? Да он <соценно> <соценно> уже давно отключилась сама. Да, еще Но лет пять назад. Спасибо, а может быть и больше. О, ага, все-таки поверить. Да это, да это люди строили, да, много лет, может быть десятилетиями строили. Ну ч, пробрались. Кстати, мне уже подсказали, как использовать э, огнетушитель. Я его уже наполнил полностью. Вот, все Она работает теперь. Прошло. Кто-то плются вообще. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ну а ты думал. Про три, Если что случится. Говном гуляет у меня. Но... Совсем долбанулись, <свят> <свят> реально. Это уже лаборатория какая-то, их 16, реально. Похоже очень. Ну что, поехали? Поехали. О, он там вообще живой. Упырье Жепа. Да, ну растеклась. Ну да, мерзло. внизу. И тут еще пару этот. Радиоактивный, скорее всего. Артем, ты вообще масочки, да? <смех> масочки должен быть, масочный режим как бы тут должен быть. О, радиация вон. У него до зимитра даже есть, вот это, да. Нафига мы спускаемся, мы сейчас все сдохнем, тут же радиация большая. Нафига я сюда попрся вообще? Тут уже стрелял, кстати. Дьявол! лифт то здесь, да дверь заперта ну да все-таки умные люди не уже скрылись друг давно и заперлись не то что ты опа это кто я тебя сейчас полю на все придут что ты не боись Зря ты это говоришь, а придут, как поналетят просто, нефиг делать. О, уже пришли. Ч это за фигня вообще, а? а это, это по-моему, артефакты, вы, вы, взяли, ожили и начали меня атаковать. Серьезно, это же артефакты почти. Не знаю, огненная там какая-то. Ну я просто сталкер особо не играл, но это похоже на артефакты очень. Просто я не знаю, как они называются. Не, ну играл конечно, сталкер, но не сильно, часто. Очень не не у него много, короче, играл. Я запомнил, как артефакты выглядят, а вот и как они называются, нет. Мало играл просто. Мы ты перестанешь проклинать их? Ты так уже про прокляли это место давно уже. Сейчас опять были вылупиться, да? О, так. Ну идем дальше. Давай, давай, я знаю. Давай уже сразу решим вопросы. Да. А почему я уже сразу с... до... жег? Почему он до сих пор тут живой еще? Блин, радиация тут реально зашкаливает. Давай, открывай ворота быстрее. Мне уже надоело. Давай шевели пулками. Или нам куда? Вот мы, нам а, дальше... Вот он. А, да? Надеюсь, он еще работает. Ну, сейчас посмотрим. Это кто? Школьник опять тут прикалывается. Чего? пошел нафиг, хватит наблюдать за нами ну, совсем уже я починял... ну я же говорю, что Отсюда опять. Отсюда оказывается, можно лифтом управлять. я, я, говорю, я думаю, что школьник дурачится все, ты сюда не зайдешь да можно ты как ты зашел? ты, блин, волшебник вообще зашел? Гребаный. я ему зажег, чтобы я один поехал Товарищ да все равно он сдохнет, я уверен Такое место, что только Ат ⁇ ма выезжает и все. Больше никто. Ты че тут Держись это... от этого. Тебе сейчас глаза выталят тут, эта фигня. Господи, Артефакты Жили тут уже все. Радиация а это радиация просто с ума сошли. тебя будут просто вообще... Днем, это такое вообще? Ну как будто шахты спустились вообще нас так надолго не хватит чуть все бурлит вообще это реально шахты какая то очень опасная даже они артефактами бросаются я фиге от вас плются еще блин это вообще самое плохое я сейчас все поджигаю и ничего сделать не смогу что делаешь э? это... аптечку быстрее сейчас загорю нафиг ничего ну, идем дальше сейчас давай бросай артефакт да поехали полезли по давай говорить, но... о открывай открывай о давай меня этот более чистый А хочу закрыто все э? В смысле, мне ключи, что ли, нет? Все закрыли, вообще совсем долбанулись. А если я пришел, а если Артем пришел, О, нормас. На 9 минут еще Будем еще 9 минут жить. Как нормальные люди. Где же у него а. Стоп, мы сюда, по-моему, уже когда-то ходили. Ну, такая, такая же, здание, товарищ такое же. Товарищ полковник. Тоже самое было. Легко сказать. Но а можно снять марта? эту фигню? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Так, ничего сложного вот найти. Я... Товарищ полковник. На а на это ч такое? Чертяб свинячим. Что это такое вообще? Давай. За капец. Ой, что блин, что-то взорвалось. Это дрянь еще и Ну да, бльется, как Как этот, как лама из Майнкрафта, помните? И тоже то же самое, 20 блин, 20 как верблюд, блин. А, да, давай, давай а что-то решать будем, а. Теперь на Видишь, там как? Что, что ли, там и с мы поднять я эту тварь ну давай Сейчас а куда когда? а вот что а ну я да я понял давай садись оттем Меня наверх Ой, ты блин тупой а свалился тут ограждение делайте хотя бы какие-то высота не маленькая взял просто поскользнулся и все Тема, аккуратнее. В следующий раз подскальнюсь будет снегу. если там будет на улице. Ну, когда мы выйдем. мещать кран. А куда нам ехать? А, вот там точки есть. Для управления захватом. А что не с ним делать ты зона. давай там Да нахрен. А что ему могу сделать? Внимание! Стержня. Все стержня. Излеч... Нет, я Не ну, постой а. Ну, тут стержень надо вы... Излечь, ну, что такое? Давай зона. быстрее, я понял, что это достигнуто. Внимание! Да, здорово. Так, а кто это говорит вообще? Кто это вообще говорит, я не понимаю. Ну, вроде бы я, не... я тут целее прошлый раз В прошлый раз меня просто убили на достигнута контакт контактная так а кто это говорит я не понимаю тут роботы Внимание. что ли есть все я должен домой доехать выходи. Темно мы выполнили. Немножко покалечили ну, ничего страшного. Покалеченный, но зато живой. Так, что делать дальше? чем мы все выполнили? Ну, получается все. А... Так он и так, наверное, не рабочий. Ничего себе, прям как бункеры по Чернобыльской АЭС. Прям такой же. Нифига себе. Он работает еще? Это удивительно. Ну ладно, садись, поехали. Давай быстрее, мы сейчас прощелкаем все. Не успеем сейчас, блин. Не успеем и на все, будет плохо все. Мы не сможем уничтожить этот лифт свое поспрят Ага. Ульман интересно подарочек какой-то нас ждет надеюсь э, хороший а не какой-то опять О, вот это Ты подарочек оглядись, нифига себе подарочек там наше И наше а. невозможно представить себя какую власть дает своему хозяину это место не мы знаю, нифига себе тут танков строить дома до мое ну так да только, только это будет, того, колхоза, может, наверное, невозможно даже если мы уничтожим, мы, мы тут жить не сможем да, никто тут больше жить не сможет никто, даже вот эти, не ни мутанты, никто Конечно, я. О, приехал. Давай, садись. Давай, давай, быстрее. Ты останешься да здесь. Прикроешь И попробуй достучаться до -да наших, -да чтобы прислали подкрепление к башне. там даже подкрепление не поможет, наверное. Это что такое вообще? Себе забрал такую старовую шнягу. Это, наверное, это. Только а, это пушка такая, да, ставится? То, я понял. Мини-пушка. Тортильная или как она там называется? А, глава 7 башня. сойдя с поезда, мы с Меликом выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останской телебашней. Именно тут и завя... завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. А, ну и мы помним, да. Сейчас начнется, да, да, да, именно вот эта битва. Кроссоверов я помню, да. Именно эта битва, которая с первой серии началась. Я даже помню, что сейчас будет. Ничто и будем отбивать. Это крышка еще разлетит. Мужик, я тебя могу сразу предупредить. Хотя тебя сейчас предупредить должен, потому что сейчас отлетит. Эта фигня. Будь аккуратнее, там. Так, ну да, знаем такое. Все, давай, давай. О, да, это прям. прямо... А вот этого не было. Потому что раз такого не было. сейчас горит нафиг. Весь твой красавут. А не хочешь по поджарится. А? Ну, кстати, у нас сейчас шансов на победу больше намного. хотя не знаю, не знаю, я такой тупой. я сейчас свой круг сделаю из огня. его подойти даже не сможет. чё? э? надевай. А нет, все-таки произошло то же самое. Блин. Да, смотрите, я даже не могу и предысторию поменять. Мне то же самое, все. Мне просто газ заклинил и все. Да, тоже перевернут. Все то же самое, да, здорово. Все, миссия провалена Здорово. Ч ⁇ как же давно не виделись, да? Давай до седания, полетел. Это шукал пушка что ли? Все, все, да вроде. Слева да. Надо к Это наш шанс. На Давай накачивай, накачивай. Слева. А, не слева. а мне слева. надо накачать эту фигню, иначе мы, иначе ни слева ни справа не будет ты мне не сделаешь сюда! куда куда сюда ты живой не походу ты накачивай ну в смысле накачивай быстрее сейчас мы сдохнем давай быстрее должен накачать А ч, они сами сдохли? Чё происходит? Вс, подгорел немножко. Да я. Да ты да, да, да, да, вообще совсем уже наглел. Вс, я тебя тоже, кстати, сплавил. Немножко. Они сгорели, что? Дезонтируемся. дезонтируемся Да, что же вы такие наглые, а? Вообще не бояться ничего. Капец. Да, хватит. Я вас сейчас всех просто вот так вот спалю и все. Ничего сделать не сможете давай же. Я бегу, я всех, я всех убиваюсь все хорошо. Так кто? Так как они сзади со спины? Я тут пошел, значит, шариться, а тут они уже пришли. Все. Что такое? <плес> да, мы-то мужики просто офигеют от того, какие мы бессмертные. Ты чё бессмерт? Все, отошел Мужик, я не повезло походу. Вот ему нечего при... рассказать теперь. Давай забирай. Все, забрал. Идем. Да сними противогаз, зачем? А, надо по краю крутить идти. Вот и все. И теперь, типа, да я и так уже пришел. Давай, давай. А, надо найти путь вот он. США. Вот и... Вот единственный путь наверх. И все. больше нету? Идешь? Идем. Давай, отбегай. Открывай лифт. Ой, сейчас тут начнется падать. А да, лифт, походу, еще упал давно. Сказать, путь наверх. Наверх. Нифига себе, там путь наверх. Не, ну, в принципе, настоящие останки на том то же Есть самое. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Ну, Давай. Только как это сделать? Все, сейчас на меня все не рухнет. И ч ⁇ а тросу полывают забираться? Давай, упырь я жала. давай. О, И нифига себе! Армию, будет ну, ты пошел в армию, очень весело мне. что происходит вообще? А? Трясет так просто капец. А -а -а. Офигеть. Вот это нормальный спуск. Ой, нет, походу а -а -а. все плохо. А я думал опять. Миссия провалена. О, город красивый, да. Над Москвой, офигенно. Э, Артём, с тобой в ну, да. Фантатика. Да вылетел Ульман. бы нафиг. Вы на Реально на фантастика. Тут, Тут кто-то был. Смотри, тут просто мой развалиться в один момент. О, так тут есть прям вот эти.. Давай, давай. О, возьму, это я. Это мне пригодится, кстати. Так, а куда нам дальше? блин блин дверь закрытая ⁇ -мо ⁇ че вы все двери позакрывали совсем уже они же наверное знали что вот такой капец будет происходить они по ходу знали и двери все закрыли блин и как я тут выбираться буду они а это единственный выход серьезно Ну или вот такой выход. Самый лучший. на нахрен отсюда и все Да пробирайся, ну жирный Артем ну, Блин. Ну тут единственные двери, больше нету ничего. Отсюда никак не выбраться по-другому. По-моему. А, вот это лестница? Офигеть опасную лестницу построили, блин. Не упасть бы оттуда вообще. Двери закрыты, неудивительно. Они же наперед все продумали. Двери надо закрыть. Ну и зачем я к вам шел? Сторона двери все закрыты, а? ё -моё. Мельник, мельник. Стреляй, не, не буду. Артём, мельник, Артём. Да стреляй ты, ну, блин, а я стрелял. А ч не делать? Я же стрелял. Походу это не самый лучший. Авто надо будет другой брать. О, да, вот этим вот. Собираем. Я стреляю. Все, я тебя спас. Ты мне должен вообще, не знаю, поблагодарить. Да поднимайся, блин, хватит. А нормально тебе даже не затем. Толкнул, подумаешь, по братски толкнул. А ты все... Ну, крышу тут проломал вообще. Это еще хуже. Давай, надевай противогаз, пошли, дверь открывать будешь. Ну и ч ⁇ мне какая разница? Чем выше, тем лучше. Ну давай. Сам? Давай, Теперь в твоих руках. О, ну тогда уже будет сложнее, конечно, ну, ладно. Ну уже опаснее сложнее будет. А как не наверх дойти? Тут лестница нам уже была, наверное. Давай. О, да, открыто, кстати. Давай, поехали наверх не надо. Нет, не будет наверх походу. Игра сказала, ты сам должен набираться, выбираться наверх. Вот я буду. Нет, это просто какая-то фигня. не сюда получается, да? Допрыгнул? О, допрыгнул, красавчик. Упа, что такое? Давай, держись. Нет. Я нажимаю, нажимай. Y, нажимай. Блин, сейчас развалится нахрен все. Да просто по кусочкам и разламываешь. Капец. Она, по-моему, пластилиновая какое-то. а до свидания. А, до свидания все. Главное, чтобы это не развалилось Сейчас вместе с ним полечу. Капец, блин. Знаю все все заведение заведения разваливаются. Спасибо. Топ. Нет, я еще наверх не пойду пока. Я думаю, что тут еще что-то спрятали от меня. Хотя нет, нет, не буду, не буду высовываться лишний раз. А то реально меня убьют нахрен. Кто? Я? Я да здесь. Кто несет смерть? Это опять Улиман прикалывается? Или это уже монолит говорит? Так это будет монолит? Кстати, монолит может быть здесь есть. Офигеть, это монолит походу. Да давай наверх. Мне наверх надо, все правильно я делаю. Давай, паркур, паркур. Блин, паркур рассказал. Паркур. Давай. Давай, давай, лезь. Как молнии блин. Да, блин, все разваливается. А что, на Y надо нажимать, Я даже не нажимал на Y. Давай, разламывайся. А, вообще, путь. пускай все на вниз падает. На мельника падает сейчас. Да, пофиг, будет вообще все разваливается. Нах, на ну, я до сих пор на игре нажимаю. Капец опасно здесь вообще. Ч ⁇ куда нам? Ч ⁇ делать? А, это лестница такая? Не. Так, да, сейчас опять будут монолитовцы. Нет. Это монолитовцы идут. А че, двигаться не могу? Да, меня кто-то остановить хочет, но я не остановлюсь. Я же Артем бессмертный. Все. еще все? Все это финал походу. Офигеть, как быстро финал зашел. Все. Все. Установил. Я ставил вот эту установку, взял. Молодец, а то забыл бы. Все. Нардем, сигнал отличный. Продержись еще минуту и мы их накроем. А можно спуститься вниз? Я не хочу здесь, не страшно. Ну давай, попробуй. Останови меня, ага. здорово Здорово. Не, нельзя позволить ему. Да все уже можно. Нет, не уничтожите. Хоть меня уничтожать, а вот эту штучку не, не, ничего не сделайте с ней. Что хреновый Это радиация, походу, вообще подохнет. это где я опять глюк... глюки у нее начинаются это ты ч ⁇ выбор такой типа давай сюда неправильный выбор походу что происходит а куда мне идти-то вообще я должен все посмотреть давай все посмотрим ага значит и не сюда во, здорово. Нет. Не остановите. Ч ⁇ за выборы? Не понимаю, что происходит вообще. Глюки начинаются опять, что ли? Как со второй серии, да? Или с третьей там? То же самое опять, да? Вы меня не остановите. Я сказал, буду идти вперед. Да, почему бы и нет? Может, я так захотел. Ой, я походу не туда пошел. А что происходит? Я по кругу бегаю, что ли? Что происходит? Я вообще уже запутался. Я по кругу бегаю, по-моему. Ну да. А что делать? Я вообще уже запутался, что? Не сдамся, я сказал. Капец, какой тут копец вообще? куда мне идти? и что происходит? Такая игра вообще... Вообще... Мистическая, блин. Я вообще в шоке просто от нее И что, я проиграл? Что? Да можно... А можно писать этого, пожалуйста? Можно я взорву и все. Я игру пройду. Капец, Я думал... А, все. хана блин не допрыгнул чуть-чуть капец как тут вообще все сделано я офигею просто от этой игры они а, не, не туда нет а куда мне идти острова не было туннель какой-то можно а я сказал, можно. Я хочу и буду. Я же э, на благо всех людей делаю, а не на благо этих дебилов. Главное не провалиться. Ну да, и что теперь? А -а -а -а. Не сюда. Опять паркур начинается. Ну ё ну сколько можно? Да паркурил, всё нормально. Да что же это за лабиринты такие? Нет, это не туда нам. Нам сюда. Нам надо к пацанам. Нет, не надо. Так да кто уничтожит меня вообще? Мне просто глюки, я могу вообще ничего не делать. О, шо, не Давай, ползи, ползи, там чуть-чуть осталось. Давай, помогай мне. Надо да. Ну, надо, надо, как я их... истреблю их, Что а? Давай, стреляй. ему вообще пофиг по-моему ему вообще пофиг по-моему нормально мне на оружие давай мое, чет я стреляю какую то дряхлого пистолета который еще в первой серии Все я убил его Мы не позволим ему А я позволю Я, я уже позволил Если я убил значит я уже позволил я их уже устребил. истребил. Вы теперь можете делать, что хотите, все, я уже. Я выиграл. А, так я реально с путантом, походу, был. Офигеть! Оказывается, у меня. О, давайте! Я сейчас посмотрю, какая посылочка прилетит. Я, э, Почта России, смотри. Смотрите, Почта России сейчас полетит. По-моему, там уже мир изменился как-то. Не кажется. О, посылочки летят. <с> нормально, красиво. А, это ракеты. Ну да. Кто-то на Марс. Давайте на Марс летите. Илон Маск уже запулил. Запулил. Ох, нормально, Красивенько. Офигенно. Истребили. Нормально. идеально все это на превьюшку пойдет сто процентов тот вы близким, своих. Всу... и нафига взорвали город весь Ради моих <laughs> всю москву взорвали Ради просто капец и красавчики и а и это же фигня и останется наверное? И мы ну не знаю сейчас все растает и вообще капец будет да, сейчас титры пойдут, наверное, да? Ну, вот так вот. Прошли игру замечательную просто. В скором времени, наверное, будем проходить метро s или метро Last Light. Ну, это вам выбирать, наверное. Да. Если понравилось видео, если хотите продолжение новой части, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.